Приветствую всех и в этом уроке мы поговорим о прыжках нашего персонажа, которые работают вне зависимости от первого лица у вас играли, от третьего. Давайте перейдем в наш base character, который является нашим персонажем. В принципе, неважно какой будет у вас персонаж, главное, чтобы это был класс character. Так, что мы сделаем? Давайте достанем Space Bar. Это наш пробел. И теперь достанем функции, соответственно, jump. И по отпуску stop jump. Таким образом у нас персонаж начнет прыгать. Но. Насколько мы знаем, то что при прыжках, да, когда у нас стоит стандартный state, что у нас идет jump start, jump end и jump loop то, э, когда мы, к примеру, спрыгиваем с препятствия, то, соответственно, у нас должно проиграться весь цикл. Давайте я пока уберу эту переменную, чтобы вам показать. Э, без этой переменной, так, секунду, где-то еще она есть. Notenr. Да, как мы видим, то что мы прыгаем. У нас все нормально. Если я поставлю сюда какой-нибудь э, куб. Так, ну давайте не, не куб, а немного изменим форму, чтобы мы могли спрыгнуть с большей высоты. Чтобы было наглядно видно. Э, мы заходим на препятствие, да, мы прыгаем. И у нас происходит весь цикл. То есть от старта до окончания. Но при том, когда мы падаем, нам не нужен э, именно весь цикл, поскольку э, если мы будем проигрывать весь цикл, то у нас в воздухе начнет сначала подпрыгивать, потом проигрывать луп и проигрывать end. И что нам нужно для этого сделать? Э, в первую очередь нам нужно э, сделать то, что... Э, провести сюда стрелку и добавить следующее если персонаж в воздухе и также если can jump не true тогда мы будем переходить и сейчас мы поработаем с этой переменной can jump и так что мы сделаем мы это отсоединим и также воспользуемся do ones. Так, подключим стоп-джампинг, если он нам, может быть, когда-нибудь понадобится. И сделаем следующее. Во-первых, нам нужна переменная can jump. которую мы будем делать true. Дальше мы будем делать jump. Так, единственное, что мы должны также делать проверку. Так, Charter Moment. Is Failing, если мы падаем, branch. Если мы падаем, мы ничего не делаем. Мы возвращаемся в Reset. Если мы не падаем, мы делаем Can Jump True. И проигрываем Jump. После чего нам нужно сделать Can Jump false И вернуться в Reset. Единственное, что я бы здесь э, поставил небольшой delay. был uh, delay на 0,2 секунды. Uh, так, and jump. Rating. Так, ладно, давайте возьмем обычный. Так, у нас пройдет дилей. Мы сделаем canjump false. Так, единственное, что... Can jumps, Давайте canjumps... Так, небольшую. Сделаем false и вернемся в reset. Так, compile save. И теперь перейдем в анимационный blueprint. Reference. Напомню, что у нас здесь есть каст на нашего персонажа в самом начале. И здесь мы выведем character, get, can, jumps, default, can, jump, записываем. И теперь мы можем перейти в наш default state где сделать следующее если can jump true в принципе мы здесь можем просто вести can jump true так дальше у нас идет все по стандарту да если меньше 0 1 то мы переходим к следующему стейту здесь если персонаж не в воздухе то мы переходим к следующему стейту, проигрываем jump and и соответственно здесь у нас есть некая логика которая нам на данный момент не нужна. так 08. И также, в случае, если мы просто окажемся в воздухе, чтобы у нас не проигрывался весь цикл, мы просто перейдем сразу к Jump Loop. И у нас последовательность такая. Если персонаж в воздухе, но Can Jump не активен, то, соответственно, мы перейдем просто в Loop прыжка. Так. Давайте посмотрим. Мы просто прыгаем. Он у нас проигрывает все анимации, весь цикл. Мы, в принципе, это можем увидеть, если я сделаю вот так. Так. Не особо увидим. Нас интересует именно это. Так, если мы просто прыгаем, у нас проигрывается весь цикл. Раз, два, три, да? Раз, два, три. Если же мы будем спрыгивать, то у нас сразу приходит в Loop Animation. Так, снова спрыгиваем. Loop, Jump End. Давайте спрыгнем с высоты. Loop, Jump End и в обычный Locomotion. Таким образом мы разделяем логику для того, чтобы выглядело все намного логичнее и лучше. Так, и давайте также, наверное, сделаем приземление. Немного иначе я хочу в дальнейшем разделить. наше приземление на то двигается ли персонаж или не двигается и в случае если он будет двигаться мы возьмем speed если speed больше чем 0 делаем blend post by bull так, если спид больше, чем 0, мы пока что не будем ничего проигрывать. Если меньше, то, соответственно, у нас будет проигрываться наше приземление. И когда у меня будет анимация, я просто сюда подключу анимацию, когда он приземляется и сразу бежит, то есть для беспрерывности. А на данном этапе у нас этого не будет, поскольку нет анимации. Таким образом, если мы бежим, то у нас сейчас э, не должно быть анимации этой. Так, давайте посмотрим. Так, debug player, мы бежим, прыгаем. И у нас он сразу переходит в бег, да? Если же мы будем стоять и прыгнем, то у нас проиграется полная анимация на данный момент без приземления. А так мы сразу переходим в бег по той причине, что у нас нет анимации. Когда мы добавим анимацию, соответственно у нас будет проигрываться анимация приземления в прыжке. Так, на этом, я думаю, мы урок закончим. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, можете предложить свою тему для уроков. Если у кого-то есть желание поддержать канал, ссылочка будет в описании. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.